Россия совершила прорыв в малой авиации. Первый полет совершил многоцелевой самолет lms 901 Байкал, который пришел на смену разработанному более 70 лет назад в СССР легендарному кукурузнику Ан-2. Попытки найти ему замену предпринимались много раз, однако удалось это сделать только сейчас. Сможет ли новый самолет стать столь же уникальным и войти в историю, как Ан-2? Накануне совершил свой первый полет легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить легендарный кукурузник Ан-2. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург, Арамиль. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. За штурвалом был летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. В Байкале учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Первый полет – событие чрезвычайной важности. Этот современный самолет на 9 пассажиров должен заменить Ан-2 «Кукурузники», созданные более 70 лет назад, в 1947 году. Это небольшой самолет, однако не стоит недооценивать его социальное и экономическое значение для страны тогда и сейчас, — говорит руководитель отраслевого портала «Авиа» Ру Роман Гусаров. Ан-2 — это самый массовый серийный самолет Советского Союза. Всего было выпущено 18 тысяч кукурузников. Ни один другой самолет даже близко к таким цифрам не подходил секрет самого большого биплана с двумя крыльями друг над другом с поршневым двигателем прост указывает собеседник во-первых это универсальный самолет который приспособлен к самым жестким условиям эксплуатации он может взлетать и садиться с любой поляны неподготовленного аэродрома где неровная поверхность грязь лед и так далее ан2 работает при экстремально низких температурах во-вторых это дешевый самолет Третье важное преимущество — это ремонтопригодность. Можно сказать, что это сельский трактор, которому все нипочем, можно даже молотком чинить. Самолет полностью разбирается и пересобирается, как большое лего. У него, кажется, бесконечный срок эксплуатации. Его уже давным-давно не выпускают, но на нем до сих пор продолжают летать, — говорит Роман Гусаров. Многие годы власти пытались найти ему замену. Однако ни один проект самолета на замену Ан-2 так и не был утвержден. Либо это была просто новая реинкарнация советского кукурузника, но с худшими характеристиками, чем аналог. Либо на замену предлагались западные аналоги, которые не всегда подходят для работы в наших климатических условиях, по дальности полетов, и стоят очень дорого, говорит отраслевой эксперт. По его мнению, в проекте Байкал наконец удалось совместить те уникальные характеристики и параметры, которыми обладает Ан-2, с современными сертификационными требованиями и на выходе получить недорогую машину. Новый самолет Байкал стоит 120 миллионов рублей, или около 2 миллионов долларов. Это дешевле любого западного аналога. Канадский самолет Twin Otter, который мог бы заменить Ан-2 по своим характеристикам стоит в 4 раза дороже 6 миллионов долларов, указывает Гусаров. Благодаря Байкалу мы можем обрести достойную современную замену старому кукурузнику. Новый самолет имеет шанс тоже получить долгую историю. В чем отличие Байкала от Ан-2? Это более современный самолет, который имеет стеклянную кабину, более комфортные сиденья для пассажиров, теплый салон. Турбовинтовой двигатель имеет лучшие параметры, чем у Ан-2. Поэтому скорость полета стала больше. Увеличилась скорость, дальность полета и грузоподъемность, улучшилась экономичность, указывает Гусаров. Крейсерская скорость самолета – до 300 км в час, максимальная дальность – 3000 км, а с полезной нагрузкой в 2 тонны – 1,5 тысячи километров. Это абсолютно новая машина, она ни с чего не скопирована. По результатам летных испытаний она должна подтвердить возможность эксплуатации с тех же летных площадок, что и Ан-2. При этом Байкал будет иметь в полтора раза большую крейсерскую скорость, чем Ан-2, и вдвое большую грузоподъемность. Поэтому можно рассчитывать на то, что новый самолет станет достойным преемником знаменитого Ан-2, уверяет заместитель главного конструктора Осквес МАИ Михаил Дрягелев, пишут Известия. Единственный минус. По словам Гусарова, в том, что новый самолет всегда дороже старого, внутри страны. Поэтому потребуется стимулировать авиакомпании пополнять парк современными кукурузниками с помощью специальной финансовой программы от государства. Перевозчики будут покупать Байкал в том случае, если покупка нового самолета в лизинг. Аренду будет дешевле, чем взять кредит в банке и купить подержанный иностранный самолет на вторичном рынке, считает эксперт. У государства уже имеется опыт субсидирования продажи отечественных лайнеров. Думаю, что на старых Ан-2 продолжит летать там, где нет большого пассажиропотока, где надо летать от случая к случаю, условно, раз в неделю. Но там, где нужны регулярные перевозки, старые кукурузники уже не годятся, нужен современный самолет, — говорит глава авиа РУ. Байкал способен занять эту нишу. Объем рынка оценивается в 300 машин до 2030 года. Кому же будет интересен Байкал? В первую очередь, авиакомпаниям, которые занимаются или хотят на регулярной основе перевозить пассажиров в отдаленных уголках страны. Например, авиакомпания Полярной авиалинии, которая осуществляет регулярные рейсы в небольшие населенные пункты, в том числе в Арктике. За Уралом не нужны условные Мерседесы и Бентли, там нужны Лазики и Буханки. Другая техника там просто не выживет. В Якутии, например, на гигантском расстоянии живет примерно миллион человек, которые разбросаны по десяткам поселков. Но в каждом более-менее крупном поселке, где живет 502 тысячи человек, есть свой аэродром. Всего их около 40 штук. Какой аэродром может быть в условиях вечной мерзлоты? Авиасообщение необходимо, чтобы отправить пассажиров, или почту, документы, медикаменты и так далее, рассказывает собеседник. Байкал будет интересен также Камчатке, Магадану, Сахалину. Зачастую такие авиаперевозки субсидируются местными властями больше, чем наполовину стоимости билета. Второе направление перевозок – это выполнение заказов корпоративных клиентов в разных отраслях промышленности, например, в нефтегазовой сфере. Этот самолет может быть интересен специальным службам. Использование вертолета в таких случаях возможно, но, как правило, это крайне дорого. И дальность полета Байкала значительно превышает возможности вертолетов. Двигатель «Сердце Байкала должен быть отечественный. Однако первый полет, скорее всего, совершенно зарубежным двигателя General Electric H80200. Но в серию самолет должны пустить с разрабатываемым сейчас отечественным двигателем VK-800. Создать двигатель дороже и дольше, чем самолет. Но работы над мотором активно ведутся, и к 2024 году должны успеть сертифицировать самолет с отечественным двигателем, надеется Гусаров. В свое время МС-21 тоже сначала взлетел с иностранным двигателем, и только потом появилась отечественная разработка ПД-14. Отечественный двигатель нужен не только из-за санкционных рисков, здесь на первый план выходит вопрос цены. Иностранные двигатели значительно дороже отечественных аналогов. И выйти на заявленную стоимость Байкала в 120 миллионах рублей с зарубежным двигателем будет невозможно, цена может подскочить чуть ли не в два раза. Иностранные производители, монополисты своей продукции часто начинают выкручивать руки. Так было с Саджес 100. Запчасти для него были в два раза дороже, чем аналогичные запчасти для боингов и аэрбасов. Это ужасная зависимость